Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну вот, закончились праздники, и теперь нужно приступать к работе. Здесь у меня накопилось, конечно, вот этой детского садика моего, и они требуют уже пересадки в чуть больше горшочки. Сегодня пересажу Спатифилум Домино чуть побольше горшочек, Спатифилум Пикассо, видите, какие листочки у него большие. Ну, как бы вариатность есть такая но это нормально чем больше он будет тем больше будет варигатности и вот вы видите какой филодендрон кобра ему тоже здесь требуется опора и пересадочка тоже в горшочек так как мне нужны эти горшочки вот для этого детского садика это у меня кроссандра красная которая у нее уже корневая система такая хорошая в горшочке Тамарин, два штуки. Я их хочу так 2 и посадить. В горшочек. И эпицция. Она у меня с бутончиками. Растет, все хорошо. Вот этих друзей пересажу вот в эти горшочки. Ну, как я сказала, вот этих я посажу вот в эти горшочки. Ну, приступим. И немножко расскажу об уходе, как я ухаживая именно за этими растениями ну а тем у кого нет таких растений советую обратить на них внимание здесь у меня приготовлено уже насыпан дренаж во все горшочки дренаж у меня хороший такой слой вот так вот получается грунт использую универсальный добавив туда древесный уголь и перлит и все а и добавлю туда еще удобрение осмокот удобрение осмокот кто не знает что это за удобрение это сбалансированное удобрение длительного действия Ну начну вот со спотифилума домино это просто будет перевалка методом перевалки я его просто сейчас вытряхну ну вот поставила я его Горшочек методом перевалки все это делается. Но я сильно земли не буду насыпать. То есть оставлю вот так вот, чтобы не было сильно такого, знаете, перехода. Пусть он разрастется когда, его можно будет потом поднять и вниз земли насыпать лучше. Потому что углублять тоже не следует в землю вот эту вот часть растения, корневую шейку. Она должна быть наверху. Уход за ним вообще простой. Я даю грунту все-таки просохнуть наполовину, а то, может, и полностью, чтобы не было закисления почвы. И это вот я делаю еще обычно зимой, потому что зимой сейчас все равно не хватает солнца растениям. Хоть и искусственное освещение, но это все-таки зима. И растения это чувствуют. Ну, я думаю, хорошо. Поливать я буду, конечно, аккуратно. Теплой водичкой я поливаю. И сейчас можно уже и подкормки будет не носить. Ну, я ему уже положила подкормку хорошую. Ему этого будет достаточно. Ну, все, теперь он будет расти и радовать. Следующий дружочек. керамзит. Ну, здесь у меня уже приготовленный грунт, я он такой в принципе рыхлый и он такой универсальный, он подходит вообще для всех растений, то есть я не покупаю какие-то специальные грунты, у меня все просто, крассандру я сюда хочу посадить. Это у меня красная я их сегодня просто поливала и влажноватый конечно грунт, не неудобно ну корневая у него хорошая пенопласт я конечно уберу здесь потому что чтобы не было прения когда одно дело оно на дне лежит а когда в середине я почему-то побаилась пенопласт оставлять там потому что вот на самом деле может создаться эффект прения корней и они просто сгниют и все также добавлю осмокот ну, такой рыхлый грунт получается довольно-таки очень хорошо. Еще немножко добавлю. Сейчас дело к весне, и растения будут очень хорошо расти. А, вот. Ну, поливать тоже первое время буду аккуратно, так как корневая все равно еще не очень большая мне очень нравится кроссандра. у меня есть оранжевого цвета кроссандра. кусок другой и она вот цветет круглый год если весенне-летний у нее пышное цветение а зимой такое умеренное но она все равно цветет Вообще такое растение очень красивое. Поэтому я решила себе еще красную кассандру завести. Уход, в принципе, не отличается как зато и ухаживаю, так и за этой. Поливаю по мере пересыхания грунта. И все. И также я добавила здесь осмокот удобрения. Но ну, я ей все равно еще эффектика поливаю. Ну, конечно, может быть, раз в месяц. Чуть-чуть добавляю еще эффектики. Ничего страшного. Растениям это нравится. Если кому-то интересно, у меня есть видео про кроссандру. Можете зайти на мой канал и посмотреть. Ну, приступим теперь к следующему. Следующий у меня. Спатифилум пикассо. Красивое растение очень. Тоже методом перевалки. совсем как бы и недавно появились осенью ну, корневая тоже хорошая корневая хорошая вот так поставлю и присыплю тоже так же чтобы не присыпать корневую растения грунт желательно чтобы был рыхлый воздухопроницаемым. Спатифилум это очень популярное растение. Его любят выращивать как и в домашних условиях, так и в офисах. У меня тоже есть видео на канале про спатифилумы. У меня просто есть и большие спатифилумы. Тоже, если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. А так, в двух словах, я скажу. А, ну, такое неприхотливое растение но главное, полив его не нужно заливать и в то же время его не надо чтобы, допустим, сильно пересыхала корневая система то есть, выбрать золотую середину но я, допустим, поливаю по мере пересыхания, ну, может где-то на дне да, и остается какая-то даже не влага, а такой влажноватый грунт. Ну, я так уже уже знаю свои растения. Они любят, когда им устраивают теплый душ. Но, когда душ я устраиваю, я вообще, чтобы сухой грунт был. Потому что у меня здесь сразу и полив, и сверху как бы листочки обываются Вот они такое любят. Следующее растение – эпиция. Эпиция у меня это первое. Красивые очень листья, мне нравятся, конечно. И она еще цветет. То есть, и все это вместе вот, смотрится очень эффектно. Это лиана. Ее, конечно, лучше подвесное кашпо. Но пока она еще у меня такая совсем маленькая, ей вот такой горшочек я приготовила. Насыпала керамзит обязательно. И ей тоже рыхлый грунт. Но у меня, как бы я говорю... Грунт приготовленный, он рыхлый, он всем этим растениям подходит. У растения корневая система хорошая. То есть весной ее как раз можно будет еще пересадить. Еще разочек, чуть побольше, горшочек. Вот, отлично. Просто сейчас пересаживать слишком большой горшок не нужно растению. Нужно все по мере разрастания корневой системы. Поливать эпистую нужно аккуратно, чтобы вода не попадала на ее листья. Это может быть даже и фитильный метод полива, или в поддон, или аккуратно по краю горшочка. Опрыскивать растения тоже нежелательно, но она любит воздух. Просто можно в поддон наливать водички, туда насыпать керамзит и на этот поддон поставить пищевую. Филодендрон кобра, но он, конечно, он вообще маленький был. Видите, какой. Так, сейчас я тоже насыплю ему земельки, ну, положила удобрение. Почву и тоже методом перевалочки я его достану сейчас. Ой. Ой, вот так вот. Корешочки хорошие, нарастил в себе. Вообще мне очень нравятся филодендроны. Их, конечно, очень много всяких разновидностей. И все они по-своему хороши. У меня за предыдущий год появилось ну, несколько филодендронов в моей коллекции. Есть видео на канале. Можете зайти и посмотреть. У меня появился филодендрон большой фан карамель-марбу. Ну, вот этому филодендрончику, конечно, требуется опора. У него вот здесь вот уже пошли расти воздушные корешочки. То есть, сейчас я ему посмотрю, какую ему опору поставлю. И следующий у меня тамаринт. Хочу их вместе так и посадить. Тамаринт я вырастила сама из косточки. Вот у меня еще третий дружочек. Я их посажу в одном кашпо, потому что... С местом проблема пусть они растут так тоже красиво будет очень нравится мне листва красиво смотрится это марина ну и конечно же у него еще и вкусные плоды их можно кстати будет потом переплести по мере роста Вот так вот вместе, чтобы они росли. И будет пышная крона очень и эффектно будет смотреться. Пересадила своих красавцев. Ну вот сейчас им будет здесь новой земельки. С удобрением они у меня сейчас, конечно, пойдут в рост. но ну, в этом году у меня. Очень много предстоит пересадок, потому что у меня очень много и бугенвилей, я уже говорила, которые нужно пересаживать, обрезать и пересаживать. Увидимся в следующем видео.